Как ощущения? Это сбылась мечта. Была мечта позаниматься на тренажерах? Да, да, да. Ну, замечательно. Я считаю, каждый должен себе такое устраивать систематически. Замечательно. Ни с чем не сравнимо. Плавание хорошо для спины, но вот это совершенно другие ощущения. Мне очень нравится. Здорово. Благодарю за отзыв. Вот так, друзья, мы позанимались. Викторианский фестиваль на нашем тренажере Провила Причем, заметьте, это было вот В таких вот условиях это Огромная площадка С различными мастер-классами По йоге, по здоровому питанию По различным uh, практикам Здорового образа жизни вот Такой прекрасный воздух И старого нашего Обращайтесь к нам И будьте всегда